Всем привет! Итак, girls и Гайсы, вы готовы со мной сегодня приготовить аля паста карбонара, итальянское блюдо, вкусное, но более упрощенный вариант, такой бюджетный. Вот так я вам сегодня видео покажу. Моя сестра делает постоянно и очень-очень вкусно получается. И я не вижу причины не приготовить сегодня бюджетный вариант эту пасту а-ля карбонара. У меня есть такая длинненькая вермишелька. И есть вот такая вот бабочки. Мне очень нравится. Они так прикольненько, такие вкусненько кушаются. И на вкус, и на цвет. И то, что это бабочками, очень прикольно. Мне даже кажется, что с, этим, с этой вермишелькой это будет вкуснее, чем с такой длинной. Длинная она ломается там туда-сюда. Ну, я хочу, в общем, с этой. Есть два варианта: либо такую, либо любую другую, которая у вас есть, вы берете. Или такую классическую длинненькую. Я буду брать это. Еще 10 раз повторить надо. Что я еще беру? Пармезана сыра у меня нету. У меня пойдет сыр твердый классический. Есть у меня такая голландия и кантри. Плавленный сырок мне понадобится. Вершки 10% процентов жирности, 200 грамм здесь, но у меня уже тут половинка. Молочко, молочко где-то я буду брать стакан, а может и два. То есть мне надо, чтобы соус был как бы не сильно и густой. И чтобы его было хорошее количество, чтобы наша вермишелька там чуть ли не плавала в этом соусе. Буду я делать на две порции. Здесь вермишели 500 грамм, уже пол пакетика осталось то есть 250 буду я делать с грибочками и с грудинкой такой подкопченной можно брать шиночку можно брать бекон кто как любит но так как тут на две порции у меня а второй человек который будет эту употреблять он не любит бекон, там где прослойка жира есть, поэтому я взяла такой более упрощенный так, дешевенький вариант, это грудинка куриная а, балучок куриный вот, я его возьму где-то вот столько, это а, чуть больше половины здесь 360 грамм я возьму 200 грамм вот такие вот шампиньончики у нас есть для веганов, вегетарианцев это сейчас так модно могут брать просто грибы без мяса да, делать пасту карбонара также пол луковицы мне понадобится буду к пасте еще делать салат вот салат я вам тоже покажу какой это будет для салата мне понадобится такой вот хороший кусочек этого огурца половинку помидора ну и красный перец болгарский, чуть-чуть листиков салата, если у вас есть листья салата, можете брать. А у меня этот айсберг, айсберг, да, да, да. И половина луковицы у меня повезет на пасту, и половина на салат. Итак, сначала давайте я это все как бы дело порежу и буду пошагово вам говорить, что и как я делаю. Включаю водичку для нашей перемешали. Всё. Одновременно я нарезаю все вот это. Отправляю в сковородки, в сковородки, сковородку. И сразу у меня вопрос к, э, к хозяйушкам, кулинарам. Вот мои сковородки. Посоветуйте, пожалуйста, как вот это вот все вымыть. Мои сковородки всего лишь год, и я ее тщательно мою, но вот, вот это вот пятнышко, оно не вымывается. Что это такое? Скажите мне, пожалуйста, это все пердык крыды сковородки, или это можно еще как-то исправить? Подскажите. Пожалуйста, буду вам очень признательна. Итак, нарезаю, ставлю на паузу. И вернусь к вам. Итак, смотрите, ребят, первый шаг это мы включили кастрюлю. Э, воду там мы закипятим для нашего вермишеля. Вот так вот я порезала. Такие, э, ну, достаточно такие мелкие, крупные, некрупные кусочки нашей куриной грудки. Разогревается сковородка. Доливаю подсолнечное масло. И даже не оливковое. Просто обыкновенное подсолнечное масло, какое у вас есть. Как бы... У нас упрощенный вариант. Но, тем не менее, вообще не уступает ничем итальянской пасти Карбонара. Так, вон он же там стреляя. Наверное, где-то была водичка. Все, высыпаю эту прелесть да сейчас я буду резать лучок и шампиньоночки для тех кто не ест мясо ведь это сейчас так модно какого-то перепугу наверное очень полезно вот все просто могут добавлять грибочки а еще чеснок нам надо накрываю это дело стоит она у меня на пятерочке не сгорела сейчас покрышу половину луковицы и грибочки так смотрите вот я порезала не сильно мелко не сильно крупно лучок то есть вот такой он, средних абсолютно размеров также сама грибочки сейчас еще чесночок дочекаю так чесночок порезала тоже небольшими такими кубиками вода закипела этим временем я ее подсаливаю так, это, чтобы было пол чайной ложки маленькие соли маловато так и буду закидывать вермишель Все надо делать одновременно это я убавляю Всё, пусть там на шестерке варится вот этого будет достаточно на двоих а наш еще вермишель разварится Все, ложечку чуть-чуть помешаем и варю ее до готовности эти бабочки они долговатисто варятся в общем до готовности у нас уже своя свадьба происходит до золотистой корочки Она в середине больше почему-то горит жарится быстрее вот. сейчас мы сюда отправляем чесночок в классической версии это естественно на оливковом масле поджаривается сначала чесночок он меняется там как-то организмами маслом отдает весь свой аромат, запах. Потом чесночок достается, и все остальное жарится. Но я не вижу никакого смысла такое делать. Абсолютно ничего не меняется. Чесночок я доставать не буду. Кто не любит чеснок, чеснок тот вообще может его не кидать. Ни лук, ни чесночок. Я делала как бы один раз из, из чеснока и без лука, как бы, вы знаете, сильно погоду оно не делает. <с> В этот раз я добавляю все. И лучок, и чесночок, и грибочки очень хочется. Так, уже все сразу буду добавлять. жарилось. Лучше. одной рукой это очень прикольно делать нема штатива нема что поставить и делать а третья рука ушла на работу мне помогало все это я накрываю крышкой и оно там не жарится Сейчас оно кажется, что так много его прямо. Грибочки ужарятся. Так, вермишель надо сделать тише костер, Чтобы оно варилось равномерно, а не разваривалось. Так. Хорошо. Вот тут у меня жарится, тут у меня варится. Этим временем я натру Плавленый сырок, который я буду кидать сюда. Вместе с молоком и с вершками. Вот такой я беру. В этот раз взяла эм, плавленый сырок. Какие-то там вершковый рай, миски. Все, можете любой другой брать, который вам попадется. И подготовлю сыр тоже на тру. Твердый, который Итак, смотрите плавленый сырочек натерла твердый сырочек что у меня был тоже натерла в таком брикетике 150 грамм а вот смотрите что тут у меня творится в сковородке уже видите количество уменьшилось грибочки ужарились и самый раз сейчас можно добавить всякие приправки которые вы любите я например что я люблю чуть-чуть мы поперчим Солим. да, что я люблю, соль, перец ага. вот так вот а потом по готовности мы еще будем пробовать когда уже добавим молочко, вершки Так слегка подсолю так, что у меня тут есть А у меня есть какая-то вот такая вот история а, приправа сушеные помидоры с чесноком и базиликом отличный вариант тоже сюда кидаем но ну, я же говорю вы кидаете все что вы любите какое какие предпочтения вы отдаете таким этим приправам чуть-чуть перца видите у меня тут а, суммиш перцы поцелуя означает а, разнобой такой всяческий перец естественно итальянские травы куда Итальянское блюдо без итальянских трав. Нет. И совсем не колхозный вариант. Не надо ля-ля. Очень прикольное блюдо. Просто бюджетный вариант. Шикарнейший. Знаете, как бы... Уже под наше время оно... Короче, итальянская кухня стала итальяно-украину. Кухня. Да, мы из Украины, что-то Кого вы делитесь? Слава Украине! Героям слава! Понятно. Так, смотрим. Все, перфекто. Вереношель у нас до сих пор варится. Вот, видите, уже увеличилась она такая в объемах. Нормально, тут уже на троих даже хватит. Ну что ж, еще две минутки, пусть оно прожарится. И я буду добавлять уже молочко с вершками и плавленый сырочек. Пока оно жарится в это время, что я могу сделать? Я могу для своего салата этот лук немного замариновать. Мариновать я его буду э, в этом, в уксусе. Сейчас я его тын -тын -тын, порежу, где у меня посуда, специально. Вот, все порежу тоненько полукольцами. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот такими тоненькими полукольцами. Я этот лучок порезала. Хочу его замариновать. Так, вот так вот оно. Такие вот они. Полукольца. Я его замариную весь. Вот. А вот в салат посмотрю, буду ли я весь добавлять или нет. Чтобы его много сильно в салате тоже не было. Вот у меня уксус обыкновенный, угу. так, тин тин тин, буквально может столовая ложечка, да, вот так вот хорошенько его там по колбасу так, все теперь пусть стоит минут 15 10 20 где-то так все пусть маринойся что тут наша вермишель О, красотка так еще пару минут и она будет готова смотрите какие бантики красивые так, тут так, буду сейчас выливать вершки. У меня тут осталась половинка. Ой, красота. Молочко сейчас для понимания налью в стакан в этот. Вы понимали сколько молока уходит вот это такой хороший такой стакан может 250 в него влазит как раз пол упаковки молока все добавляю половина тут 900 грамм да а половина тут 450 что 450 ливнев здесь около 280 такой хороший стакан о красотища-то так отлично все теперь оно подогреется я могу... Так, да я уже могу сейчас прямо этот плавленый сырочек. Вот так. тин тин тин тин тин тин тин тин тин тин тин тин Если нет сыра у вас, да, то что я могу сказать, тин то тогда берете э, эту муку ложку тин столовую сначала без у горочки и смотрите потом как загустевает или нет ваш соус он должен быть не жидким таким как прямо вода он должен много загустевать сырочек этот плавится придает свой вкус тоже пикантный Так, и пока он тут плавится я смотрю, что у меня с вермишелькой, которую наверное уже надо доставать <связываю> так, пока накрываю Окей. что тут у нас М -м -м, класс берем одну бабочку или один бантик и съедаем так, сыр у нас есть. М -м -м. А еще не готово. Пусть еще. Ну ладно, минуты две-три тебе я даю, Варись. Так, сыр, сыр, сыр, сыр. Что тут у нас? надо чтобы плавленный сырочек что сделал правильно расплавился есть, сюда в соус я не добавляю яйцо как в классическом соусе я не добавляю можно в конце, уже когда вы вермишель насы... э, высыпите сюда в соус, помешаете, на... в тарелку себе накладете, и тогда уже яйцо сверху сырое и размешать. Это очень прикольно. Мы так пробовали в кафетере или в ресторане, в Диосе, так подают карбонару. Очень вкусно. Так, окей. Высыпаю курды сыр этот. То есть вы понимаете, да, что мы подстроились под свой бюджет, Потому что сама паста карбонара, как э, бы не для всех э, по карману. Там Что mm. там? Короче, если нету сыра, пармезана, да, вот, то можно его заменить просто нашим классическим сыром каким-то. Будет очень вкусненько. Потом еще я натру твердый сыр, чтобы уже на готовое блюдо. Чтобы на готовое блюдо посыпать сверху сыром. Смотрите, за счет этого плавленного сырочка соус становится таким, как нам надо. Он уже загустевает. И не нужно добавлять никакой муки. Шикарно. пока мы тут готовили сам соус, саму пасту, эту карбонару, наша вермишель до сих пор варится. Это такая долгоиграющая история. Есть вермишель, которая быстро варится, а это вот только. Смотрите, какая красота. О, мой! Надо теперь попробовать на соль, на приправке, чтобы оно не пресное было. это я не буду делаю тише огонь чтобы оно не все выкипило <с> так смотрите вот видите какой вот такой консистенции нам нужен соус отлично получится наверное сырный сырный боже боже кайфушечки такие, он действительно такой сырный получился, блин обалдисимо. это можно назвать это паста для карбонара обалдисимо по украински да, такая своя версия. все это просто бомба бомба петарда граната все бабочки вы готовы. Класс. Так, это я выключаю. Это я пока делаю меньше, чтобы он не выкипал. Да. Это очень вкусно. Он такой получается сырный. М -м -м, блин или это такой сыр вкусный короче я вам так скажу что не надо заморачиваться по поводу сыра этого пармезана берете в два раза, а то и в три раза дешевле сыр и будет вам счастье боже как это вкусно делали по рецепту клопотенко у нас короче не получилось очень мало соуса получилось, сухие, геткие и несмачные. Так, хорошо, все накрываю и займусь этой вермишелью. Смотрите, вермишель я процедила, даже чуть-чуть сполоснула ее. Говорят, что нельзя, но я чуть-чуть сполоснула, потому что потому, короче. Отправляю эту красоту сюда. О, класс. Идеально. Просто идеально. Смотрите. Вот как раз очень все идеально. В вермишели именно ровно столько, сколько нужно для этого количества соуса. Не больше не меньше немного засвечивает камера это просто шикардос боже, какая прелесть а ну если я выключу Ну вот, блин все равно вам не видно ладно, включу Но это очень круто Это то, что надо. Она там буль-буль-буль делает, разговаривает. Вот так нормальная сковородка получилась. Тут даже на троих. Сейчас я попробую. Ой, так пролезь что вообще. Вот смотрите, сейчас я вам возьму вот так вот. Была и бантик, и грибочек, шевелится, и грудинка. М -м -м -м. Боже, как это вкусно. Это очень вкусно. Прям советую, от души попробуйте так. Так, закрываю, выключаю. Это все дело. Займусь пока салат. Красота. Смотрите, сыр я натерла, подготовила. Так, вот на такой вот... Терочку, то есть таких она средних размеров. Вот большая есть, вот средняя и есть вообще такие. Сыр я откладываю на потом, когда буду на стол накрывать. Так, что я делаю с салатом? Режу на кубики огурчик, помидорчик и перчик. Вот как бы салат на двоих много не надо. Эти листики я просто рву. смотрите вот такими кубиками порезала такими небольшими, но не мелкие. Теперь я подготовлю соус. Самое главное что нам понадобится это соевый соус олея, берите там подсолнечное масло, какое вы употребляете там или как его там учен там М -м -м, оливковое. Вот, можно брать оливковое масло. У меня только такая. Вот. И чуть-чуть горчицы. Я достала, что у меня было еще майонез, добавлю. И вот тарияки нет, это гранату. Бальзамический крем-соус гранатовый. Взяла. Так, но самое главное, так как не у всех такое есть, у меня было, поэтому достала все, что было. Нам надо, вот у меня есть кремница, буквально столовая ложка соевого соуса, не полная, на донышке, Намного не надо, потому что у нас салата ровно на два человека, буквально чайная ложка. Чайная ложечка. Все. Видите, главное, что чайная ложка там лежала. И уже есть понимание, что это все по чайной ложечке. Так, добавлю майонеза. Тоже у меня буквально его чуть-чуть он будет пропадать. Правильно? Вот. Какая мастерица. Вот так вот. Плюх плюхнули очень красиво получилось горчица у меня американская лагедна не гостра Она очень такая прикольная тоже чайную ложечку плюх так это я потом закрою буквально чуть-чуть этого бальзамического крем-соуса гранатового очень прикольно он идет к мясу его тоже главное не переборщить Потому что он имеет такой насыщенный вкус. А к мясу он очень хорошо подходит. Так. все, И эту всю историю я весело перемешиваю до однородной консистенции. Так, а ну-ка я попробую. У меня есть такая штука-дрюка. О, поехала. Да, также же быстрее. Отлично, смотрите. Шикарненько. Все. Сейчас я попробую на вкус. О. О, такое соленое. Наверное, до хера соевого соуса, да? Ну, такой насыщенный <с> вкус получился. Мы попробуем, как это в салате. Для салата будет прикольно. Ну, такой вкусный получился. Так, а что у нас тут с, этой, с этим луком? Его много. Поэтому я буду его кидать не весь. Сейчас мы все отправляем в одну мысочку. А потом же как же перемешивать. Еще ради вас перемешаю, чтобы это было красиво. Так вот, ручками все стерильно. Ручки чистые. Смотрите, это ли не чудо. Может, просто не весь. Рус буду добавлять. Хотя, смотрите, какая игра цвета, да? тебе зелененькая, красненькая и рыженькая. Так, чуть-чуть. Вот этой истории. А тут лук я придумаю куда-то. Селедку завтра куплю. К селедке положу. О! Перфекто. Вообще. Бья. Красота. И вот так вот соусом красиво поливаю. Хлюп-хлюп-хлюп. Ну, красиво же, Барсик, смотри. Да. Окей. Да. Смотрите, какая красота. В общем, украсила немного еще сверху сыром. Просто так для красоты. Попробовала салат. Соус идеально. Вот именно по количеству и по соли, и по всем вкусовым качествам он получился идеальный. Вот так вот стол почти засервирован. ожидая свою вторую половинку. Наша вермишенка тоже ждет. На горячей плите. Дожидается в своей очереди. Бокалы уже стоят, кто вино принес. Сакит. Поздоровайся. Лежишь тут, бока лежишь. Так что, друзья мои, с вас подписка, лайки, репосты, делитесь видео и приготовьте себе такую прелесть. Это очень вкусно. Вы будете приятно удивлены, насколько это просто и вкусно. И никакой это не колхоз. Кто там подумал себе, смотрите, красота. М -м -м. Ой, дешево на ласе. Надо позвонить, хоть бы бутылочку вина принести, что? Красиво же. Ням-ням. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки. Комментируйте. По поводу сковородки мне на хозяюшке. Напишите, как вы справляетесь. Может, я же не одна, такая, у кого такая ситуация со сковородками, которые пользуются такой вот индукционной Плитой что у вас какая-то тоже такая проблема есть. Вот, и как вы ее решаете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Все, всем приятного аппетита, хорошего вечера, приятного ужина. Вот это, я считаю, шикарный ужин на двоих. Всем здоровья и мирного неба. Смотрите, дождалась наконец-то вермишелька своей очереди. Высыпали, смотрите, какая красота получается. Салатик. Ну, как вы понимаете, винишка не было. Всем приятного аппетита.